В далеком 2006 на одной волшебной фабрике выпускали любимые сухарики, три караешки. А сухарики-то не простые, а живые. Люди, к сожалению, нас не видят, но мы живые, и мы тоже чувствуем эмоции, боль и многое прочее. С этого эпизода я вам расскажу всю историю о нас. Всем привет, я Руслан. С того момента, когда я появился на свет, у меня в душе остался дар от фиксиков – чинить механику. Со мной в упаковке есть мой друг, Женя. Хоть он и старый прошлогодний сухар, но работники решили его закинуть на новую упаковку, ко мне. Мы с Женей словно братья по хлебу, но жизненные принципы у нас разные. Женя любит музыку, а я технику. Но однажды нас в магазине купили, и это был мальчик Задира и его мама». О, мам, купи мне вот этих сухариков, пожалуйста. Сынок, тебе нельзя сухариков, вспомни, что с тобой стало после того, как ты впервые их съел. Мам, ну пожалуйста. Ладно, иди, выбирай, только чурня не жалуйся после боли в животе. Хорошо. <связь> Сначала помой руки, а потом за сухарики, и шут тебя микробы, не дай бог заболеешь. Да ничего со мной не случится. <звук> Мама, спасите меня. Сынок, иди кушать, я тебе мясной рулет приготовила, любимое блюдо твоего деда. Сейчас, мам, я заберу мусор, и приду. Чё это было? В этом и есть весь смысл всех сухариков? Ну а ты что думал? Мы не корсуны, мы не питомцы, мы обычный продукт. Конечно, люди нас живого не видят, и едят нас. В итоге у нас в некоторых кишечнике могут быть проблемы, потому что сухарики бьются за жизнь. Так смотри, мы же такие как фиксики получается. Боже, ну какие у тебя в голове фиксики бегутся? Они же не существуют. Странно, почему тогда я верю в них? А как ты объяснишь то, что мы все наделены талантами? Ты прав, даже я люблю музыку. Кстати, почему все так темно и тесно? Потому что мы в мусорнике, и этот мальчик Задира по съедал всех наших братьев. А как ему узнать то, если для людей мы не живые? Эх ты, старый сухарь, то, что ты на год меня, не значит, что ты умнее меня. Глупо ссориться, дружище. Уходим и спасаемся отсюда побыстрее.